Идея фильма зарождалась давно, в жизни моих мамы и папы было достаточно много событий и каждый раз я хотела преподнести им в качестве подарка фильм о них. Но не случилось, сейчас я исполняю долг, мы делаем этот фильм о семье, о родителях, об отношениях, отношения между мамой и папой, отношения мамы и папы к нам детям отношение нас детей к маме и папе, самое главное отношение внуков а, к маме и папе то есть дедушки и бабушки, фильм о семье». То родительский дом ⁇ это основа всей семьи, где идет это, обучение жизни, обучение правилам поведения. Я считаю, что их, их дети и внуки выросли в хорошем, правильном направлении. Моя мама училась в институте иностранных языков, а папа учился в зооветеринарном институте. Они познакомились, когда мама ездила на практику в город Каратал, в поезде. И мама папе понравилась. Потом они приехали в Алмату. Папа ее искал. в Алмате нашел, объяснился в любви, водил на спектакли. Потом папа приехал в Тарас. Бабушке сказал: Я люблю одну девушку, хочу на ней жениться. Сперва я родилась, потом Гульсина родилась. И папа захотел, чтобы еще мальчик был. И Галм родился в 1971 году. Ко мне отношение было как к мальчику, пока не появился Голым. Но она любила меня больше и за меня больше переживала, чем за Гульсину и Галыма. Чтобы человек встал на ноги, кому-то достаточно немного внимания уделить, немного показать, и он пойдет-пойдет, сам справляется. А кого-то приходится, пока на свои рельсы не встанет, пока человеком не станет, как говорится. Его нужно вести, вести, вести. А Галам с Гульсина они всегда могут везде выстоять, и она за них не переживает. А папа говорит, ты, ты мой первенец, и я тебя люблю. То есть нам ничего не запрещалось. Нам э, давали возможность узнавать, э, ходить в разные секции, в разные кружки. От Морал занималась танцами, я занималась музыкой, баскетболом. А Галам занимался... Боксом. некоторые вещи было да строгие а так не скажу что прям вот так как, как военные ходили такого не было да некоторые вещи просто направлял где-то придерживал особо не распускал так росли нормально нам было предоставлено все хочешь учиться этому пожалуйста хочешь учиться музыке пожалуйста хочешь учиться танцам – пожалуйста то есть они пытались развивать нас всесторонние. Сам по себе любитель спорта был. Постоянно, ну, помню, в волейбол играли, они в футбол играли, э шахматы играли. Вот, гантели постоянно дома, снаряды всякие. Гантели по утрам. Помню, всегда заряд. Рано утром проспался перед работой, всегда на зарядку. Зарядка, потом работа, душ, потом работа. Ну, вот такой, любитель спорта был. В плане воспитания, мне кажется, что было такое демократия. Давали больше возможностей для самостоятельности. «Поеду в Алгик учиться». «Ну, хорошо, молодец, давай». «Пойду на бокс». «Ну, хорошо». «Друз, чахсе». «Боксер вулазн». «Хоргайсен, чахсе». «Давай, барабир бокс». Они не только, как говорится, вырастили своих троих детей. Они, можно сказать, Дали мне направление в жизни в этом. Я прожил почти пять лет с ними. Никогда они на меня голос не повышали, не ругали. Нахмурал в тазике, маленькая сидит тепло на улице, теплая вода, видимо. А как, сидит на земле, на лужайке, а Кукаем меня учит по кругу вот так катать на этом велосипеде. Мама такой была человек, накопитель. У нее деньги были всегда. Я наговорила, если вы будете себя так же вести, как я, у вас тоже будут деньги всегда. Главное быть честными. каникул Сайн, Сайн, Студент Пузылой, обязательно, Роуон, дерьма, Рублембей, Янда Арини Джангара, Алладан Тли Валган, Жалга Запаласны, Ильюгин Аратана Бусадама, Салла Джангара, Тлида, Сондуктанда, Минуляй, Бог Святой Джангара, Кваншин, Тян Сузвин, Житкзю, Айту, Нумканинис. Янда Арини, Мин, Осауд Пасна, Тян Акилмутский Ми, Утио Кваншитама. Домашняя говорю, вот есть девушка, хочу жениться. Все приводи, проблем нету. Галл меня заметил, девушка хозяйственная. И в какой-то момент он сказал, женюсь. Родители долго этого ждали, и это случилось. Локуа Кити <говорит> Тамболдом аспирантура гом. Солкезде дягага ен алгашка нимересе бик сутанда дягага умраудан шхарб тастап кетуге турагельда. Солкизде иенемнен айтканы вар, арыскюль дама. По факту, наверное, ни для кого это не секрет, но своими родителями, я считаю, бабушку с дедушкой. Так что у меня с ними были отношения, скорее, ребенка его родителям. Когда родился Бик Султан, для них это было огромным счастьем. Я помню, что папа Биг Султана просто носил на руках нужна была ни коляска, ни велосипеда ничего. Он хватал его с утра укутанного и носил на руках и бродил по улице, показывал ему все. Дев сен, а? К? Когда ночью я хотел пить молоко, я вместо молока просил айран. У меня даже для бабушки этот был. позывной был. Айлапан назывался. Это айран и апаль Мама его учила стихи рассказывать, рассказы. Я помню, мы даже это игры, на английском языке игры всякие с ним играли. <звучит> Папа занимался тем, что покупал ему очень много журналов, которые он читал. Я покупала очень много книг, и все эти книги с года уже мама читала Биг Султана». Она для меня была как бы ментором, учителем. Обучала меня вот с детских, с детских, не только английскому, кстати. Читала мне, эрудицию мою развивала. По математике помогала иногда. По-моему, по мере рождения. Да, первый ребенок, первый внук был. Его любили, в него впадали. Потом девочки пошли. Но девочки — это совсем другое, чем мальчишки. Мой дедушка, он всегда нас забирал с детского сада на велосипеде. измен а Он боялся водить машину. Он пробовал водить машину один раз в жизни, как мне рассказывали. И после этого он никогда не пробовал. Но это ему никогда не мешало нас забирать с детского сада, отвозить нас куда-либо, поехать за... Лепешками это было наше любимое дело. Жаня Аминен, а там Арда Аминен, машина с нового зуба, пешкентовая машина вот, там, где слова нового зуба, а убой, а ужанда, кто-то дат. Мама всякие бантики покупала платьешки всякие красивые. А я всегда им игрушки покупала куклы. Но папа очень любил девочек, очень. Игрался с ним, купался на речку водил, даже вместе баранов пошли. Она всегда была готова просто опять объяснить весь материал. И я этому очень сильно поражалась даже в том возрасте, потому что я сама нетерпеливый человек. А пам якщо тимували дібуваем, молан тебе б о яшкошану спайт, ну ханча друскателі секте вимім оху міській місії, о бізгі сабарухпен она очень сильно любила читать. Вот Всегда она сидела, читала, неважно что, это газета, это программа, это книги, она никогда не сидела без дела. Ну, бабушка с дедушкой никогда меня не сдерживали. Спасибо им за это. Они никогда не говорили, ой, галам, с джалсгаламас, с болам, кит пиапой. Они мне всегда давали зеленый свет. У нее всегда слова были очень короткие, мудрые и по делу. Бабушка никогда эмоций не проявляла. Я не знаю, почему, но в семье так типа эмоции проявляешь слабость. Что нравится тебе в жизни, то дело. Не не осмотри, делай. Ни на что не смотри, делай вперед, вперед. Назад не оглядывайся. Главное, не подводи людей, которые с тобой рядом вместе. Атас, Аркашан, Жанияга, Бик Султанга, Дарьяга, Ахшаларн, Кильген Берем, Монау Женьянка, Монау Антиспингер, Монау Бексутандека, Монау Дарьян Кадеп. Мы всегда бежали к ним, чтобы дать им, ну, показать им наши дневники. У нас всегда там были пятерки, никогда не было четверки, кстати. И дедушка нам всегда за это давал деньги. За одну пятерку 100 тенге. И в итоге за каждую неделю нам давал там 1000 тенге, 1500 тенге. Это было очень прикольно. Дед. Он никогда не жалел меня в шахматы. Прям никогда. Я когда играю, когда... даже в шашки, я с ним шахматы играю, шахматы еще более мне тоже. Но когда я в шашки, не вижу, когда какая-то фигура может забрать другую фигуру, он, он забирает все фигуры, все три, нет, по жизни. шахматы, мне кажется, она в первую очередь развивает логику. Отец любил шахматы. Все, вся жизнь строится на логике, да? Если умеешь логические мысли, логически размышлять, Многие вопросы можно решить. И это был первый человек, который мне сказал... Ты можешь стать политиком, у тебя для этого есть все возможное, и лицо, и характер, и язык для этого. В связи с работой мы все реже стали ездить в Джабул, но стали понимать, что родители должны быть ближе к нам. Ну и родители хотели быть все-таки с нами. В какой-то момент было принято решение покупать здесь участок и начинать строить дом. Когда сюда переезжали, первые условия были – нет только частного дом, все. Гам предложил родителям переезжать в алма Обещал построить им большой дом, что он и сделал. Шум, город, вот это все, ему больше тяготело такую спокойную, размерную жизнь. Чем-то это место напоминало ему. О, Тарас, а здесь вот брат рядом. Кто разговаривал, то старым, то старым, то старым персондой. Деньги мне паллара гаун нырне. Алматта быласндар, Каспь нырбласндар. Деп Алматра жафнды балп күн, лүкүн. Иш алуп жасап мин биринчи эткир бир күндү катты, сагин уюрду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 Никакой. Деду очень нравилось гулять. И когда и он бараны куда идут, он и туда идет. Он как, а стук. они если туда идут, он туда идет. Если они куда-то еще идут, он туда идет. Ну, в общем, по-моему, Чемалган дед знает лучше меня. Он куда только не лез с этими баранами. Его и выгоняли оттуда. Типа, там кормить нельзя. Он такой, эй, мешал Монгой. давай. Ну, пожалей. Так относился бережно к животным, то, что он, э, вот, допустим, люди же просто отдают эту еду собакам и все, типа, кушай, кушай, не кушай, типа, твои проблемы. Он их вот так тщательно на кусочки мелкими разрезал и давал им, чтобы они там не поперхнулись или там, чтобы они хорошо покушали. Я называю это киньен кильвин, альбимин бегали, был фларник знези, алмата датулар, и киеудевос, алмата кышпиринжила. Атасы аркашам айтатын, ә, ана бегалийміз кішкене бұзықтау болды да, осындай бұзық болсын, атын бұзық болсын деп әрдайым айтатын, ә, айтпесе наны тартып деп қоят бұрып орай бегалиеміз кішкене а бабушка нагорела нет, это наоборот хорошо, когда в будущем он вырастет, он наоборот, это все добро, типа, то, что, типа вот его баловали, в будущем он будет баловать нас. Он всегда на огороде сажал все, помидоры, малину, огурцы, перец, он все это сажал, а мы даже не задумывались ему помогать. Он очень сильно любил свой огород. Вот очень сильно. Он любил еще а, за всем смотреть. Он всегда все поливал, всегда все вырезал. Там у бисквитки был один, ардайм бисквит один. Был у маслин дергья, был помидор то сильнейший смир, был огурцы сильнейший смир. Самых там у лайм аркам была всегда чистота. Он выходил в 10 утра. Заходил домой не раньше часа. Мама честно смотрела всегда в окно и говорила, ты ба, ба, что ты там делаешь, быстрее возвращайся домой. Дома у них всегда чистота была, порядок был. Женские руки чувствовали дома всегда. Она все это и она вот всегда звала дедушку через окно, кстати. Они не знают, как пользоваться телефоном. И они его вот так друг на друга орали через окно. «Эй, кель шайыш, кель дарыңдыш!» Канча ырсады. Олар ырсып, ырсып, кейін қойасалады. Ондай көрмедмалардың көрмедмалардың қаттырысқанын. Атам әрдайым апаға тесіп, апам аушыланып. Дед просит конфет, бабушка говорит, что он уже конфеты ел, и конфеты ей не дает, и дед парирует свои любимые фразы. Ругались, но они любя ругались, они очень любили друг друга, и бабушка дедушке всегда много готовила, и дедушка любил кушать только у нее. А папа никогда без мамы не садился обедать, кушать. Вот даже когда мама приезжала в Тарас ко мне, папа никогда, он всегда ждал ее, никогда не кушал. Мама ему наготовит и уедет на неделю. И всегда звонил, когда ты приедешь, когда ты приедешь. Не мог он без мамы. Мог до вечера ходить, не кушать ничего пока. Мать не придет. Как мать придет, тогда вместе садились, кушали. А самое любимое блюдо, которое мама готовила, это бешпармах. И картошка с мясом. Мама любила экспериментировать, когда не было всяких кулинарок, где можно было купить готовое. Она готовила торты даже, где они это все находили, все эти рецепты, даже не понимаю сейчас. Казыргы уақытка дейін, бізде уксының тяңағы жасаған суп когда суп о, С каждым праздником или с каким-то случаем я просил у дедушки, они с бабушкой скидывались или бабушка давала деньги и мы ходили шашлыки. Он мне помню лимонад покупал, шашлыки, они были очень вкусными, сочными. Ал Алибимыскинин у с ним кинги баламуз. с деде отосы Куаны, а ол, Алиби бегали, как она, какие-нибудь сирик, босс на деб, дянава, гутя, хуанш, сизим дьянава, билидр, деб, босс на деб, джитский дьянава, дянава, дянава, дянава, дянава, дянава, дянава, дянава, дянава, Ук Степан Басанцев Все разговоры с ней были очень мудры и все разговоры с ней после разговора с ней, точнее, у тебя такое облегчение на душе бывало всегда. Я всегда всем говорю, что моя мама научила, кстати, и нас тоже, учиться. Хоть это была и его инициатива отпустить меня за границу, mm -hmm. ему это очень сложно удалось. Ему часто снились сны, то, что вот со мной там что-то случится, но он этого не показывал. Он это говорил бабушке, что бабушка со мной насчет этого как-то поговорила, и так его успокоить. Когда тебе плохо, вот лежишь возле мамы, вот от нее теплом отдает. Мамины пирожки, мамины беспармаки. Отец никогда не держал меня в груди. Если надо, иди вперед, делай. Назад не смотри, вперед. Последние три года, когда они еще были живы, меня не было рядом. Я при, могла приехать там на три месяца, раз в год при этом. И это было всегда еще летом. И я корю себя за то, что э, я предпочитала их, компанию моих друзей, им. Типа, я могла реально приезжать к ним очень часто, разговаривать с ними, помогать им, но этого не делала. Это приходит со временем, наверное. Поначалу не думаешь, допустим, где живешь, где чувствуешь себя как дома. ну. Этот дом я считала крепостью. То есть, если что-то происходило в Алмате, я всегда ехала туда и наполнялась энергией родителей. Но я тогда не знала то, что они умрут, из-за этого не оценила время. Что бы я сделала, если бы у меня был бы еще один шанс их увидеть? Это просто сесть, поговорить, попить чай, э, помочь дедушке вот на улице вот вместе посадить помидоры. Мы вот это делали, когда мы были маленькие. Рене Йеруаркелься, с пару подпосмен утром, с улицетнедок, ворбуг маганкизде бы снести дек, нивас герде сабер як Жене оларды қатты қалай сағынған са, да айтатын едім. Сөзім құшықтап, менің нөмірінде қанды өзгерістер болды сон айтатын едім. Правил бы обычный день, как всегда. Никого бы не зол. Был бы только я, бабушка и дедушка. Арине, барлық істеген жаңағы айтқан. Стермезги, я кишем Я бы также его провела, стала бы утром рано, смотрела бы, что делает папа, что делает мама. Завтракала бы с ними, беседовала бы с ними, помогала бы им. Я была, провела бы обычный день. Бог все свое забрал, все, мы это остановимся. Если бы они были здесь, я бы им сказала, я бы маме сказала, мам, прости меня за все, я не буду с тобой ругаться. Папе, папе то сказал, я буду делать все, что как ты будешь делать, Я буду тебя, ну, может, это мои детские такие. Я думаю, они радуются за нас. Мы остались с семьей. Мы все вместе, мы друг за друга переживаем, мы друг другу помогаем, мы все вместе. И вы с нами.